Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей, и я живу в городе Калининград. В этом видео я хочу выразить огромную благодарность Американской Академии Гипноза и лично Павлу Дмитриеву за ту возможность, которую он предоставил. Я получил здесь новую профессию. Я обрел себя. Я научился зарабатывать деньги. Это очень ценные знания, который я получил за всю историю моей жизни. И сейчас, по прошествии того времени, сколько я здесь обучаюсь, я осознал то, что как много я потерял за те прожитые годы и как много я узнал за этот короткий промежуток времени. Я очень рад. Я рекомендую всем, Пройти такой же курс обучения, ваша жизнь изменится в корне. Я желаю всем всего самого лучшего. Обучайтесь, реализовывайте себя, живите счастливо.